Монастырь Арсаниу расположен на острове Крит, в 12 километрах восточнее города Ретемна, рядом с деревней Пангалахори. Монастырь построен над небольшим склоном и от него открываются прекрасные виды на соседние деревни. Туристические автобусы сюда не ходят и праздных туристов здесь обычно нет. Монастырь был основан в венецианский период Крита, как предполагается во второй половине XVI века, и получил свое название от имени монаха Арсениаса или по другой версии к Ктитора Арсеной. Первые же письменные упоминания о монастыре датируются 1601 годом. Тогда произошло яркое и важное для монастыря событие – торжественное открытие главной церкви, посвященной Святому Георгию. Над притолокой у входа в трапезную сохранилась надпись, датируемая 1645 годом, что свидетельствует о длительном строительстве или расширении монастыря. Кандийская война и захват Крита османами нарушили мирную жизнь монастыря. В 1646 году, когда Ретимна был взят турками, имущество монастыря было уничтожено практически полностью, а здания его понесли существенный урон. Тем не менее монастырь был восстановлен довольно быстро. В 1655 году монастырь стал ставропигиальным, то есть стал подчиняться патриарху, а не местному епископу. Из-за турецкого произвола монастырь пережил немало трудностей, но не переставал поддерживать образование и принимал участие в общественной жизни местных деревень. В 1856 году здания монастыря сильно повреждены из-за землетрясения, а еще через 10 лет турки уничтожают все, что могут, из-за поддержки монастырем национально-освободительного движения. В 1888 году построена новая церковь монастыря на фундаменте первой. Ее мы и видим сегодня. В последние годы османского правления, в 1896 году, турки подожгли и разграбили монастырь, настоятель убит за связь с повстанцами. Вскоре после освобождения Крита, в 1900 году, монастырь был закрыт, но спустя три года был воссоздан вновь, и к нему были приписаны еще два небольших монастыря. В 1941 году Крит захвачен немцами. Настоятель монастыря Дамианос Калергис казнен за поддержку партизан. В 70-х годах XX -го века в монастыре проводится масштабный ремонт и реконструкция. Организуется небольшой музей, в котором представлены экспонаты, связанные с историей монастыря Арсаниу, а также других монастырей в этом районе. В конце 80-х годов церковь Святого Георгия расписана заново. По инициативе общества глухих, на территории монастыря построена вторая церковь святого Марка Глухого. Насколько известно, это единственная в мире православная церковь, посвященная этому святому, покровителю глухих и глухонемых. Вселенский патриарх Варфоломей в 2003 году совершил здесь божественную литургию с использованием языка жестов. Сейчас монастырь по-прежнему остается ставропегиальным и подчиняется непосредственно вселенскому патриарху, но пришел в некоторый упадок. Монах здесь только один а здания явно нуждаются в ремонте. Тем не менее, монастырь играет значительную роль в жизни района, и на праздники здесь собирается множество народа. Службы часто идут и в расположенной рядом небольшой Благовещенской церкви.